То есть даже эгрегор Рода по большей части всегда сильнее человека, а уж эгрегор Рода всегда занимает самую нижнюю иерархическую позицию по отношению к всем остальным эгрегорам. Что же говорить о таких серьезных структурах, как твое предприятие, как твое государство, как та религиозная система, под которым ты существуешь? Чем ценнее человек для эгрегора, тем ближе он его пускает к своему ведру. И, соответственно, по закону равновесия будет давать ему больший поток сил. Человек в данном случае для эгрегора будет являться проводником потоков сил. Теми потоками, которыми владеет тот или иной эгрегор. В зависимости от тех целей, с какими эгрегор создан, он проводит определенные потоки сил. Поток ли денег, поток ли здоровья, поток ли удачи, поток ли творчества, поток ли любви, поток ли власти или поток удачи. Семь основных потоков мы различаем в этом мире. И каждый эгрегор является проводником какого-то потока. При этом при всем он является этим проводником не сам по себе, а исключительно за счет тех людей, которые этот эгрегор образовали. Потому что носителем потока всегда является человек, человеческий разум по крови, по душе, по реинкарнациям, по всем своим информационным структурам. А эгрегор есть порождение разума человека, поэтому он производная разума человека. Производная не владеет правами основания. Поэтому эгрегор по права, правами изначально на поток не владеет и владеет человеком. Но у человека есть свободная воля, он может совершенно легко отдать свои права эгрегору. Причем сделать это можно только добровольно. Так отдавали права люди, уходившие в монахи. Ритуальный отказ от собственности и от социальных прав он всегда являлся не в пользу, например, какого-то своего наследника. Отписывали всегда в пользу церкви. Знаете, это правило, да? И до сегодняшнего дня оно сохранилось. То есть, если ты уходишь в монахи, все свое имущество, в том числе и все социальные права, там даже формулы есть специальные. Ты отдаешь улона матери церкви. Таким образом религиозный эгрегор получает твои права, отданные добровольно. Причем по закону, и это было в любой религиозной системе. Когда рыцарь вступал в какой-то орден, он также отказывался от своих прав на имя и на имущество. И тоже его духовный отец, его духовный наставник трижды отказывался от этого. Да и только на четвертый раз он соглашался, это естественно магическая формула постучаться три раза. Но в тот момент, когда это отдается добровольно, назад пути уже нет. То есть обратно ничего никогда не вернется. это билет в один конец. Как человек может добровольно отдать эгрегору свои права? Элементарнейшая картина. Ты приходишь в какую-нибудь крупную фирму устраиваться на работу. У тебя семья, дети, все нормально. Был хороший эгрегор семьи, в котором все было. Ты приходишь на какой нибудь эгрегор, в какую-нибудь фирму да, с крупным эгрегором. И Грегор начинает тебе говорить о том, что семья это не главное. Такое очень часто было распространено например, в 90-х и 2000-х годах в различных сетевых компаниях. Кто участвовал в это время в сетевых компаниях? Да, вспомните, как вам говорили, семья это не важно. Если твоя семья мешает твоей работе, ты должен от нее избавиться. Было такое? Оно не напрямую, оно очень хитрое. Не напрямую, но какая разница, как. Да, главное же результат. И очень много пошло и разводов, и расставаний. Да. А тут же эгрегор, в который тебе вошел, тебя начинает подкидывать лакомые кусочки, альтернативные варианты. Начинает тебя знакомить с мужчиной или с женщиной в рамках этого же эгрегора работающих, да. И показывает, насколько приятен этот партнер, в отличие от твоей глупой семьи, которая не понимает такого счастья. И так далее. То есть вот таким образом эгрегор переманивал к себе человека. Право, которое было у него в семье, право на любовь, например, да? право на деньги или на здоровье, вместе с этим фактом, вместе с этим жестом отдавался в эгрегор. И вот хорошо, если в роду Регина умная, которая быстренько вот этого вот человека волей своей выкинет в мертвое пространство рода, то есть она лишит его прав до того момента, пока он их передал. Но, как правило, Регины в роду очень неумные женщины, то есть руководители рода. Они наоборот стараются за него бороться. А что такое бороться? Тебе еще поближе. Удержать как можно больше, обложить правами ресурсами, только чтобы человека стабилизировать в роду. Таким образом он становится еще более лаковым кусочком для всякого рода эгрегоров. Схема понятна? Таким образом, созданный эгрегор, это, в общем-то, попросту сказать, это паразит. Паразит, который хочет выжить. Любое животное, любое, любой разум хочет выжить, то есть даже примитивный. Если в нем не прописаны определенные законы, если он создан, скажем так, его создание пошло снизу, то есть от человеческого разума, то есть от человеческих потребностей, о которых мы с вами говорили тоже в первый день. Да? Безопасность, поесть, попить, да, продолжить рост, то есть простейшие, да? Потребности простейшего. Если эгрегор создан вот на этой алгоритмизации, на потребности простейших то он и будет простейшим, он будет подобен животному разуму, он будет стараться захватить, то есть он будет проходить все процессы эволюции от обезьяны к человеку и лежать в системе естественного отбора и выдержал молодец, не выдержал, ну, ну не молодец значит, значит туда теперь Есть эгрегоры, которые созданы сверху вниз, то есть от разума животного. То есть человек сначала понимает, что ему нужно для души, на этом уровне выставляет эгрегор и после этого его программирует уже с точки зрения его выживаемости. Такой эгрегор сначала иерархически находится на более высокой позиции. Но создать его может только тот человек или та группа людей, которые изначально наделены правами. То есть им есть что вложить в ядро. У них есть изначальные потоки сил. И они их вкладывают в свой эгрегор. И поверьте, они этот свой эгрегор будут очень сильно беречь. И никого никогда туда не пустят лишним. Так образовываются эгрегоры магических орденов, религиозных систем. Потому что каждая религиозная система она инициирована к созданию каким-либо богом, какой-либо силой, которая однозначно выше человеческого выше эгрегориальной. То есть с двух сторон идет формирование эгрегориальных систем. Понятно объяснила? Вот. Как правило, все, что имеет отношение к деньгам, все, что имеет отношение к социуму, оно создается всегда снизу вверх. Потому что потоком денег владеет у нас в нашей сегодняшней структуре, у нас владеет государство. Ни человек, ни, ни какие-либо другие системы, оно деньги выпускает, оно деньги распределяет через своих агентов. Да? А, а вот на государство, на его метод распределения уже в свою очередь влияют религиозные системы, которые говорят, как правильно распределять а на религиозные системы влияют разумы божеств, которые, по сути, и породили эти самые системы. Таким образом, в этом мире, в мире эгрегоров, существует очень жесткая иерархия, которую ни в коем случае нарушать нельзя. И, и либо, ибо если эта иерархия нарушается, меняется и развитие цивилизации. То есть, как правило, для человека это заканчивается войнами, катастрофами, катаклизмами и прочими милыми, неприятными социальными вещами, которые китайцы никогда не желали переживать своим друзьям. Только врагам. То есть эпоха перемен. Ваши эгрегоры, к которым вы подключены, они как правило все социальные, да? потому что вы нормальные социальные люди. А это значит, что их развитие по большей части шло снизу вверх, то есть по принципу естественного отбора. А значит, скорее всего, в их статусе всегда будет заложено самый главный принцип выжить. Выжить во что бы то ни стало. И поэтому не впадайте в иллюзии не относительно своей семьи, не относительно своей работы, не относительно своих друзей. Они всегда ставят перед собой именно эти цели выжить. Но эта цель, как правило, существует не в отрыве от общего мира. Да? Как -то, точно так же, как и человек рано или поздно задает себе вопрос, а ради чего мне жить? Ради чего мне выживать? Эгрегор, наберя определенную бытийную массу, точно так же задумается, а какая у меня сверхзадача, а какая у меня гипермиссия в этом пространстве. И он начнет открывать для себя некие информационные каналы, некие информационные источники, которые, оказывается, им, этим эгрегором управляют, в том числе и его потребностью выживания. И это, как правило, уже надчеловеческие системы, которые. Принцип выживания не ставит себе во главу угла, а ставят совсем другие задачи. Отработка какого-то эффекта в этом мире. Отработка эффекта, как правило, всегда занимается информационная система, имеющая отношение к религии или к божеству. Вот если ты эту связь видишь от начала до конца, ты имеешь возможность эгрегором управлять. Если ты этой связи не видишь, то тебе доступен лишь очень небольшой объем возможностей, которые связаны именно с выполнением функции выживания. И только лишь тогда, когда твой эгрегор подводит тебя к ядру системы и показывает тебе истинный смысл его сознания, ты сможешь увидеть, какая сила за этим эгрегором стоит. Понятно? Это вам, что называется, размышление на будущее. Да? Работая с эгрегориальной средой этого мира, понимая, что каждую секунду жизни вы взаимодействуете с каким-то эгрегором как минимум одним, а вообще с большим достаточно количеством, да, вы должны задавать себе вопрос, даже если вы не надеетесь получить ответ. Ответ в конечном итоге придет. Просто ставим перед собой эту задачу на какую идею я сейчас. Да? И кому эта идея принадлежит? То есть каков конечный смысл? Зарабатываю я сейчас деньги, сидячи на, на, на своей любимой работе, будь она проклята, да? для себя или для кого-нибудь еще? Во что я вкладываю время? Какая такая система оценила мое время именно по такой тарифной сетке? Есть вещи, которые люди себе просто не задают вопросов. Они принимают как данность. Ну, такая, такая жизнь, что тут? Тот, кто задает эти себе вопросы, да, пытается систему изменить, по крайней мере, систему, в которой он существует. Изменить работу, уехать в другую страну, найти другую тарифную сетку. Да? Но это всего лишь наблюдение эффектов, если ты будешь знать, почему так. Да? то тогда и твоя эффективность тоже будет немножечко получше. В нашей школе сознания я учу людей, и в частности, и учеников, и слушателей, я учу думать, учу анализировать. И понятно, что этот алгоритм не появляется в думать. Да? Думать такое качество, как думание, оно не развивается сразу. И поначалу это довольно сложно, мозги скрипят. Но если этим заниматься каждый день, каждый день задавать себе эти вопросы, на какую систему я работаю, какие эффекты получаю я, какие эффекты получает система и адекватны ли эти эффекты наши с ней, тогда ваше взаимодействие с миром становится взаимодействием взрослого человека, а не животного, который лишь ратует за естественный контор. И олицетворяет тот принцип выживания. Сложно о чем-то рассказывать, да? Нет? Ну хорошо. Итак, это к нашему вчерашней, вчерашней работе. Разбираясь, какие эгрегоры будут вас поддерживать, да, вы должны смотреть на эту ситуацию по-взрослому, а именно задавать себе вопросы, во имя чего они будут вас поддерживать, что вы из себя такое представляете, что они будут вас поддерживать, прав ли у вас много, энергии ли у вас много. Сил ли у вас много? Что продаем? А могут и не падаешь. А могут и не поддерживать? Если их не, не устраивает, нет. если их не устроит, то, что ты им предлагаешь. Mm -hmm. Вот это называется разрушение иллюзий. Потому что ты, например, поступая работать. И он, простейший пример, да? Человек эмигрирует в Америку. Америка страна огромных возможностей. Ну, это лежит на поверхности ее эгрегора, там даже негр может стать президентом, представляете? Показывается, представляет. представляет. да. Алгоритм работает великолепно, но это тот алгоритм, который на поверхности. А на самом деле президентом может стать человек совсем другими качествами, а негром или не негром, это уже вопрос 28. Но демонстрируется, как что и негр может. На самом деле там президентом может стать человек с огромным количеством прав. А эти права могут быть и у негров в том числе. Поэтому цвет кожи здесь значения не имеет. Ну ладно. Человек уезжает в Америку в надежде реализовать вот эту самую иллюзию. При этом не зная истинного смысла, что Америка примет тебя только в том случае, если ты ее, ей, ей себя хорошо продашь. У тебя либо энергии много. Либо у тебя прав много, либо у тебя связи с другими эгрегориальными структурами много, и ты можешь подтянуть дополнительный ресурс. То есть, ну покажи товар лицом. Челове приезжает туда, гол косокол, прав ноль, мозгов ноль, разума ноль, ну энергия может быть хорошая, да, грузить что-то может и сам ох ополодотворять. Ну, в общем-то, и все. И через 30 лет он удивляется, почему он как был таксистом, так и таксистом, собственно говоря, и не остался никакого движения. Иллюзия. Да? определенного рода иллюзия. Человек пребывает в иллюзиях относительно себя и относительно эгрегора, в который он визжает. Понятно? Вот чтобы таких иллюзий никогда не было, вы должны прекрасно понимать свой собственный статус, не умаляя, ну и не слишком его увеличивая, потому что и то, и другое это одинаково плохо. А во-вторых, и самое главное, да, что, собственно говоря, хочет от вас эгрегор, в который вы входите, и что он вам может дать. И это называется прямой договор. Если ты это понимаешь, то ты выиграл. В этом контракте уж, по крайней мере, точно не неправильно. Если ты этого не подразумеваешь, то есть в контракте ничего не сказано, но тебе кажется, что должно быть так, и ты подразумеваешь, что это формулировка, да, как, как естественный ход вещей, то ты заведомо обрекаешь себя на провал. Потому что тебе этого никто не обещает. А то, что тебе кажется, это твои собственные фантазии. Живи в них на здоровье. Но потом, пожалуйста, никому претензий. Да? Работа с эгрегорами штука жесткая, у них нет такого понятия, как милосердие, мораль, добро, зло. Это все понятия исключительно человеческие. понятия, которое для любого эгрегора является не смыслом жизни, а инструментом. воздействия на любого своего адепта. На любого. Ваши Цели, которые вы писали с самого начала, были продиктованы ценностями, которые также были в вашем сознании. Эти ценности даны вам были определенным эгрегором. Пока вы выполняли договор, он что-то вам давал в меру своих возможностей, в меру тех энергетических вложений, которые даяли вы в этот эгрегор, и в меру его информационно информационного статуса, который определяется уровнем, который занимает эгрегор в общей иерархии. А любые ожидания о том, что может, может случиться чудо, они, как правило, всегда не реализовываются. Местом в иерархии человека в эгрегоре, и эгрегора среди эгрегоров всегда определяет та бытийная масса, которая у него есть. Бытийная масса это некий информационный, информационный потенциал, который, именно потенциал, да, который предопределяет, сколько.. Энергии эгрегор может взять, если активирует его весь. То есть информация всегда натягивает энергию. Чем больше информации, тем больше энергии она может подтянуть. Если информационное богатство ядра велико, значит одномоментно он может подтянуть большое количество энергии. Принцип в человеческом мире. Точно такое же, если вы от чего-то отказываетесь добровольно, вы теряете на это право. Только добровольно. Христианская тенденция в виде человеческого милосердия, она как раз и подвела людей к тому, чтобы они отдавали права добровольно. Ну, естественно, в сторону... Понятно, какую структуру да, желательно, или смежников Именно добровольно, потому что в этом мире есть такой закон. Он также неистребим из алгоритма формирования этого мира, как и закона иерархии, которым я уже раз пять вам, наверное, сказала. да? Я надеюсь, что на шестой запомнили. Мир иерархичен. Запомнили? Это Фундаментальные истины это тот базис, на котором строится цивилизация. Если хоть одну из этих фундаментальных истин из этого фундамента вытащить, цивилизация, в которой мы сейчас живем, рухнет. Просто рухнет. Наступит тот самый хаос, которого все опасаются. Таким образом эгрегор, который будет поддерживать вас, он мало того, что должен нести в себе ту же самую идею, что написано у вас первым пунктом основополагающим, желательно, чтобы этот эгрегор был достаточно силен, чтобы вас поддержать. Если вы понимаете, что вы в вашей жизни не обладаете никакими правами, что скорее всего, потому что ваши предки 3-4 поколения назад сделали это, то есть отказались от них совершенно добровольно в пользу чего-нибудь. Да? или кого-нибудь, то понятно, что вам по большей части приходится начинать все сначала. Все живущие на этой земле, как правило, те э, потомки тех, кто от прав своих отказались, во имя жизни, во имя, чтобы сохранили жизнь детям, да, отказывались от всего. И от имущества, и от прав, и от имени от своего отказывались. Да? А это все есть ритуальное действие, чтобы потерять это дело навсегда. И вам приходится, конечно же, начинать все сначала. Что такое права, которые имеются в человеке? Это прежде всего опыт, который он получает, и результат, который он получает для себя. Если я зарабатываю деньги для своей режима фирмы, результат получает фирма. Если я рожаю детей для своего рода, для своей семьи, Результат получает род и семья. Говорить на эту тему можно долго. И об эгрегорах мы будем говорить еще на курсе, от курса к курсу. А на пятом курсе это вообще тема нашего бесконечного выяснения. Да, и на шестом, и на седьмом. Эгрегоры очень интересно. Но так это и останется для вас пустым звуком, если вы не начнете наблюдать в реальной жизни, начиная уже сейчас, с сегодняшнего дня, особенно те, которые первые уже только закончили, уже с сегодняшнего дня начинаете наблюдать взаимодействие эгрегориальных структур. Не, не ходите далеко, не ходите там в эгрегор христианства. Зачем? Во-первых, вас туда не пустят, а во-вторых, не надо так далеко, пока. Берите что поближе, эгрегор своей семьи эгрегор своей работы, смотрите, как работает там иерархия, как распределяются потоки сил, какое место вы в этой структуре занимаете. То есть помните, очень простое устройство у эгрегора очень простое. ядро, тело живое и мертвое. В ядре основной смысл или его лидер. в теле цели ради чего, ради кого, в живом инструментарий, кто подтягивает поток сил? Да? И в мертвом против кого дружим? То есть кто враг? Природный и неприродный. Все очень просто. Все очень просто. Вы, говоря, в игре вашей фирмы кто то же самое? Есть конкуренты? Узлы. Есть. есть лидер, который все это организовал, да? есть топ-менеджеры, ведущие специалисты, которые точно в теле ради них, потому что они проводники сил. Да? Есть все остальные сотрудники клиенты, которые живут, Есть изгои, от которых фирма будет всегда стараться избавиться или выставит их как щит, если случится что, в какой-нибудь эгрегориальной войнушке, а войнушки идут всю дорогу. Особенно все, что связано за владение ресурсом, за деньги, за рынок, за, за, за все что угодно. Таким образом, наблюдая реальную жизнь, наблюдая эгрегор своей семьи, наблюдая эгрегор своей работы, наблюдая, как действуют стихийные эгрегоры, например. Да, ну, к примеру, пошли в автобус, там тоже есть эгрегор, он короткоживущий, но в нем есть лидер, правда? Есть в автобусе лидер? Кто? Ну, например, между прочим, да, контрдиректор. Или водитель, вы увидите сами, потому что это, как правило, всегда самый громогласный, притягивающий к себе внимание. Ядро тянет на себя внимание всегда. Если контролер, не успели вы ногу занести на говорят, а ну предъявите билетики, косочки, свои талончики, быстренько оплачиваем проезд, да так еще таким голосин и все. Она, лидер здесь, да, простой, стихийный троллейбус, но тем не менее.. Уже эгрегор сформирован. Или водитель постоянно привлекает к себе внимание, то в микрофон чего-нибудь промочерится, да, то такой вираж заложит, чтобы все а а а ахнут да, и так далее. А если ни того, ни другого нет, всегда стихийный лидер найдется среди пассажиров, некое лицо, которое тут же начнет натягивать на себя внимание всех окружающих, да, образовывая некий маленький стихийный эгрегор. И так есть всегда. Куда бы вы ни зашли, куда бы вы ни попали, вы всегда столкнетесь с формируемой или распадающейся стихийной или сделанной эгрегориальной структурой.